Привет, любители Немиркин психологии! Прежде чем мы начнем, мы хотели бы сообщить вам, как мы благодарны за всю ту любовь и поддержку, которую вы нам оказываете. Наша миссия – сделать контент о психологии и психическом здоровье более доступным для всех. А теперь вернемся к видео. Знаете ли вы кого-то, кто является или может быть нарциссом? Нарциссическое расстройство личности, также известное как НРЛ, характеризуется грандиозным чувством собственной значимости, глубоко укоренившейся потребностью в похвале и внимании, а также отсутствием сочувствия к другим. Но если само расстройство встречается у редких людей, то нарциссические наклонности на самом деле есть у гораздо большего количества людей. Прежде чем мы начнем, мы хотели бы отметить, что это лишь некоторые примеры того, что сказал бы нарцисс. В конце концов, их можно сказать по-разному. Кроме того, если вы относитесь к этому видео, пожалуйста не используйте его для самодиагностики или постановки диагноза другим. Человек с нарциссическими наклонностями не обязательно имеет нарциссическое расстройство личности. С учетом сказанного, вот 10 наиболее распространенных вещей, которые говорят нарциссы и что они на самом деле означают. Первое, если бы у тебя был только один друг, кто бы это был? Хотя этот вопрос может показаться безобидным, это тонкий способ эмоционального манипулирования вами. Они могут задать этот вопрос в надежде, что вы ответите, что это они. Если вы этого не сделаете, они могут обидеться на вас и опустить плечи. Для них это способ подтвердить свои чувство собственной значимости и то, что вы должны выбрать именно их, а не других друзей. Второе. Нам больше никто не нужен. Распространенная стратегия, которую используют нарциссы, чтобы сделать вас послушным и преданным им, это изолировать вас от всех остальных. Хотя это может звучать лестно, когда они говорят вам, что вы нужны только друг другу. На самом деле они пытаются сделать вас зависимым от них и только от них. Они не хотят конкурировать за ваше время и внимание, потому что хотят, чтобы вы принадлежали только им. Номер три. Ты всегда слишком остро реагируешь. Говорили ли они вам, что вы не можете принять шутку, когда вы называли их обидными словами? Говорили ли они, что вы слишком чувствительны? Нарцисс никогда не признается в том, что он причиняет вам боль, а наоборот обманывает вас, заставляя думать, что это вы виноваты. Они заставят вас сомневаться в себе, и в результате вы позволите им совершить плохое поведение, рационализируя его, минимизируя его или оправдывая себя. Четвертое. Не все о тебе. С нарциссом все должно быть постоянно связано с ним. Вы никогда не сможете перехватить у них внимание, иначе они обидятся на вас за это. Их не волнуют ваши проблемы или то, через что вы проходите. Вместо этого они будут проецировать на вас свой эгоцентризм и заставлять вас чувствовать себя виноватым или смущенным, если вы хоть на секунду отвлечете внимание от них. Номер пять. Ничего себе, не удивительно, что ты больше никому не нравишься. Для нарцисса ключ к тому, чтобы держать вас в узде, это разрушить ваше чувство собственного достоинства и заставить вас почувствовать, что вам больше ни к кому обратиться. Чем более отчужденным и одиноким вы себя чувствуете, тем меньше вероятность того, что вы покинете его. Они могут воспользоваться вашей неуверенностью в себе и заставить вас думать, что никто другой не сможет любить и заботиться о вас так, как они. Номер 6. Я всегда защищаю тебя перед всеми остальными, и вот как ты мне отплатил. Когда нарцисс говорит вам такое, это происходит по трем причинам. Во-первых, они хотят настроить вас против людей, которых вы любите, говоря, что они тайно ненавидят вас и говорят о вас за вашей спиной. Во-вторых, они хотят изобразить героя и спасти ситуацию. Но в основном они хотят заставить вас почувствовать, что вы должны вознаградить их так называемый акт доброты тем, что никогда не будете выступать против них и отплатите им еще большей преданностью, похвалой и послушанием. Седьмое, Ты преуспеваешь только благодаря моей помощи. Нарцисс, скорее всего, будет приписывать себе ваши заслуги. Они могут хвастаться тем, что вы не смогли бы сделать это без них, или тем, что вы многим обязаны им за свой успех. Они хотят разделить вашу славу и напомнить вам, что без них вы никто. Номер восемь. Не позволяй этому завладеть твоей головой. Хотя они могут делать вид, что счастливы и поддерживают вас, в глубине души они болеют против вас. Они хотят, чтобы вы потерпели неудачу, чтобы им было спокойнее за себя. Неважно, насколько хорошо вы справляетесь или насколько вы успешны, они найдут способ заставить вас чувствовать себя менее значимым, чем они. Номер девять. Я – лучшее, что у тебя когда-либо будет. Нарциссы хотят, чтобы вы думали, что они – лучшее, что с вами когда-либо случалось. Они хотят, чтобы вы думали, что они – лучший друг и романтический партнер, которого вы так долго искали, и что уход от них будет самой большой ошибкой в вашей жизни. Нарциссы также могут создавать впечатление, что они опустились до того, чтобы быть с вами, поскольку вы их недостойны. И номер десять. Я делаю это только потому, что люблю тебя. Самое главное, нарциссы будут пытаться оправдать свое плохое обращение с вами, говоря, что они делают это только из любви или что они преследуют ваши интересы. Но на самом деле они могут иметь в виду, что им нравится контролировать и эксплуатировать вас за все, что вы им даете. Пришел ли вам на ум кто-то конкретный во время этого списка? Думаете ли вы, что в вашей жизни может быть нарцисс? Дайте нам знать об этом в комментариях ниже.